Друзья, всем привет! Хочу записать очень важное видео для новичков и открыть 5, раскрыть пять 5 вопросов, ответить на пять важных вопросов. Первое: это активность, что она дает, где посмотреть, где моя активность? Настройка вывода заработанных денег, размещение людей в структуре влево-вправо что такое смартшип и как его настроить, и бинарная квалификация. Итак, давайте перейдем к активности. Смотрите, когда вы зарегистрировались и приобрели продукт, ну, например, на 40 баллов, это есть ваша дата активности. Например, 21 сентября сегодня, и вы зарегистрировались 20 долларов регистрации, плюс на 40 баллов купили э, чай и SOT э, Detox на 40 баллов. То есть э, вы... Сегодняшнего дня активны. Что такое активность? Это когда вы на 40 баллов один раз в месяц приобрели продукцию в своем магазине, это и есть активность. Что она дает? Она дает возможность зарабатывать по двум видам дохода: это привлечение новых людей и на клиенты. Когда вы подписываете нового дистрибьютора, и он покупает продукт на 40 баллов, вы зарабатываете 50% от баллов, то есть 20 долларов. Зарегистрировали человека на 80 баллов, вам выплатят 40 долларов. Зарегистрируйте на 160 баллов, вам выплатят 80 долларов. На 1000 баллов э, человек купит продукцию, вам выплатят э, 500 долларов. Клиенты то же самое. На 40 баллов человек купил, 20 долларов заработали. Это делать можно неограниченное количество а раз. И эта активность дает вам возможность 21 сентября по 22 сентября 21 октября прошу прощения быть активным и получать по этим двум видам дохода где посмотреть эту активность давайте посмотрим где же эта активность у вас в бэк офисе у каждого есть вот такой бэк офис включайте русский язык и в заказах раздел заказы Вы смотрите дату закупки Ну вот например здесь у меня 10 сентября вот смотрите 10 августа здесь 10 сентября в вашем случае дата активности это дата регистрации дата заказа первого вашего заказа как это визуально выглядит давайте нарисую так будет более понятно смотрите так, вот у нас регистрация. Вы зарегистрировались, заплатили 20 долларов, плюс на 60 долларов купили продукт. В среднем где-то 80 долларов стоит регистрация и продукт. И давайте вот напишу, что это 40 CV, вы купили продукцию. И вот давайте пропишем, например, девятое дата вашей регистрации следующая дата ваша это будет 21 -е, 10 -е, вот, вот э, в этот период вы активны вот здесь первое это э, привлечение новых людей привлечение и второе это клиенты клиенты вы получаете 50% от баллов и от клиентов, и от привлечения партнеров в течение месяца. Что дальше нужно сделать? Вот здесь вы на 40 CV купили продукцию, месяц проходит. И если вы хотите активно дальше строить бизнес, вам нужно 21 октября на 40 CV э, сделать активность. И опять вы целый месяц до 21 ноября вы вот в этот период вы активны. Итак, ваша дата активности на 40. Вы покупаете либо кофе, либо чай. Вот можно в магазине посмотреть раздел магазин. И в этом магазине вам нужно приобрести продукцию на 40 баллов. Вот смотрите. Вот здесь 40 QV написано, что QV, что CV одинаково. Вот чай, нутробуст, чага, либо растворимый, либо энергия, все это 40 CV, либо нутробуст. 40 QV. С этим все понятно, да, с активностью. Что она дает, понятно. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос у нас будет настройка вывода заработанных денег. Компания выплачивает у нас деньги, заработанные таким образом. Все, что вы заработали, давайте буду сразу визуально показывать, все, что вы заработали на этой неделе, а у нас платежная неделя считается, давайте опять же на примере будем смотреть, если мы зарегистрировались 21.00. 9 -го. вот и у нас неделя платежная начинается нужно запомнить с пятницы с пятницы по пятницу открываем календарь когда у нас была пятница платежная неделя вот смотрим с 17 по 24 -е. То есть платежная неделя вот с 17 по 24 мы зарегистрировались 21 числа все что мы с 21 числа по 24 сентября заработаем вот этот период это ваша платежная неделя например номер один все что вы заработали дальше давайте недели пропишем чтобы там 24 потом 1 октября и 8 октября да? потом идет э, с 24 0 9 по 1 0 8 потом с э, 0 8 сори, здесь 24 0 9 так, с 24 0 9 по 0 1 -е, 10 -е, вот так вот следующая неделя с 0 1 10 по 0 7 -е, 10 -е, то есть это вторая неделя это третья неделя и четвертая неделя давайте у нас будет например с 0 7 по 10 по 14, да, 10. Вот неделя номер 4. Все, что весь товарооборот э, сделали мы за эту неделю, за первую, э, можно настроить деньги вывода да, либо в баллы, это внутренняя валюта, вот баллы. Либо деньги в кошелек, и из кошелька можно вывести на свою карту банковскую, либо на карту компании. Карта. Вот смотрите, например, в первую неделю я заработал 100 долларов, и я могу вывести в баллы. Баллы – это внутренняя валюта. Вот смотрите, вот здесь балансовый счет сейчас у меня по нулям здесь. Вообще деньги сюда можно э, перевести в баллы и баллами оплатить продукцию для себя в магазине, вот купить продукцию, э, зарегистрировать новых людей, э, зарегистрировать клиентов. Они вам переведут на вашу банковскую карту деньги, и вы баллами рассчитаетесь. То есть это внутренняя валюта баллы. 100 долларов заработали вы, и 100 долларов придут вам. Э, во вторую пятницу, вот, например, вы в эту неделю заработали, вот здесь стоит пятница, вот 24-е, да, вот вы заработали в эту неделю пятница, то во вторую пятницу вам деньги придут. Вот здесь придет вам 100 долларов деньгами, они перейдут баллы. Что 100 долларов баллы, что 100, что 100 баллов, что 100 долларов, это одинаково, это валюта которая идет один к одному у нас. Если вы сделаете настройку, например, в деньги, и хотите заработать вот эти деньги, чтобы они пришли к вам в, на карту, в кошелек TLCP, то деньги приходят вот, давайте вот отмечу, вот вы получите в третью пятницу вот здесь 100 долларов. И вы выбираете вот в этот период. 21 по 24, вы заработали 100 долларов. И вы выбираете, где это настроить. Смотрите, заходите на главную страничку бэк-офиса. Нажимаете на фамилию. Изменить настройки. Здесь информация ваша контактная. И вот вывод денежных средств. Нажимаете кнопочку «Редактировать». И э, если вы хотите, как в первом случае я рассказывал, перейти в баллы, вам нужно нажать кнопочку «Процент» и выбрать количество процентов, сколько вы хотите вывести. На первом этапе я рекомендую выводить в баллы, э, 100% ставить и нажать «Сохранить». Деньги, которые вы заработаете вот, до 24 сентября на этой неделе, вы их уже... Э, Смотрим, 1 октября можете получить в баллы и можете их уже израсходовать, купить для себя продукцию, создать клиентов, перевести, как я говорил. То есть на этой неделе вы заработали, первую пятницу мы пропускаем, а во вторую пятницу деньги к вам приходят, вы можете их уже использовать. Так настраиваются деньги в баллах, 100%. Если вы хотите вывести деньги на свою банковскую карту, вы нажимаете кнопку «Единая ставка». Здесь выбираете количество. Здесь нужно поставить единичку и нажать кнопку «Сохранить». В этом случае единая ставка 1 доллар. То есть 1 доллар придет к вам сюда на балловый счет, меньше нельзя. А все остальные деньги придут к вам в кошелек в TLC Pay. А с TLCP вы можете вывести деньги на карту. Давайте вот здесь пропишу. TLCP – это ваш кошелек, который нужно тоже настроить. Вы решили, например, выводить деньги в... на карту свою. Вывод средств нажимаете «Редактировать», ставите галочку, единая ставка, единицу, и все деньги, 100 долларов, вам пойдут на кошелек. То есть 99, 1 доллар у вас останется на балловом счету, 99 пойдет в кошелек. Что такое TLC Pay? Вот здесь ниже есть кнопочка TLC Pay. Это кошелек. Если вы не зарегистрировались, нужно зарегистрироваться. Нажимаете «Активировать счет». Вводите свою электронную почту, нажимаете «Продолжить», и к вам на почту придет письмо, которое нужно активировать, и у вас будет кошелек. И в кошельке затем нужно будет привязать свою банковскую карту. И как только деньги к вам придут вот, в третью пятницу в TLC Pay, вы там можете настроить вывод на свою банковскую карту, либо на карту компании, если она есть в вашей стране. И деньги из кошелька TLCPay сутки, бывает двое, бывает трое, и заходят на вашу банковскую карту. Вот таким образом настраивается вывод заработанных денег. И обязательно сделайте кошелек TLCPay. Из кошелька TLC Pay вывод на карту стоит 15 долларов, по-моему. И в зависимости, какой у вас банк, то ли полпроцента, то ли один процент берет банковские услуги. Следующий момент, давайте мы переходим к размещению людей наших в структуре. Как размещать людей? Я вот э, рекомендую, когда вы начинаете бизнес, так, когда вы начинаете бизнес, спросить у наставника. Э, скажи, пожалуйста, э, где у меня спиловер? Что такое спиловер? Спиловер это команда нога. Вот здесь стоит ваш наставник. Давайте, Вот здесь стоит выше вас наставник, который пригласил вас в бизнес. У него нужно спросить, где у меня команда «Нога». Команда «Нога» — это когда наставник подписывает вас. Вот это вы. И красные люди — это люди наставника первой линии. И он может подписывать вам людей вот сюда. Чтобы вы понимали, у наставника тоже левая и правая нога. Он развивает бизнес влево, право, лево, право ставят людей. Вот красненькие у наставника лево, право, лево, право. И таким образом выстраивается бизнес. Вы спросите у наставника, кто, э, ну, где у меня спиловер, лево, справа, чтобы вы понимали. И вы можете увидеть, если наставник... Подписывать людей не жива, значит, у вас вот эта команда нога, которую мы вместе, вы вместе с наставником будете развивать. Ваши люди, давайте, пусть они будут синего цвета. Как размещать людей? Рекомендую первого человека своего синенького поставить влево и второго поставить вправо чтобы бинарно квалифицироваться. О бинарной квалификации покажу дальше. Затем подписывайте своего вправо-влево и выстраивайте вот структуру в таком порядке. Вправо-влево. Таким образом, есть несколько стратегий развития. Можно вправо-влево ставить людей своих, а можно, например, подписать одного влево, а затем подписать в командную ногу 3-4 человека, вот, чтобы выстроилась у вас вот эта вот командная нога. И э, дальше вы выстраиваете свою внутреннюю ногу. Посоветуйтесь с наставником, как он видит эту стратегию, то ли одного влево, второго вправо, но обязательно первая задача – это квалифицироваться на и подписать одного влево, Второго вправо. Как это все делается? Заходите в свой бэк-офис. У вас есть главная страничка. Нажимаете на фамилию. Изменить настройки. Вот вывод денежных средств. А ниже предпочтение бинарного размещения. Нажимаете кнопку «Редактировать». И вы, например, хотите человека поставить влево. Нажимаете «Сохранить». Давайте в вашем случае, вот здесь, когда команда «Нога права» и то вправо поставим человека и «Сохранить». И как только человек делает оплату с карты, только оплата прошла, этот человек сразу же размещается в правую сторону. Второго человека, когда... Вы решили регистрировать второго человека. Вы заходите опять в настройки. Вот, изменить настройки. Предпочтение бинарного размещения. Нажимаете «Редактировать», «Внешний левый» и «Сохранить». И только человек делает оплату, он сразу размещается в левую сторону. И перед каждой регистрацией вы советуетесь спонсором, куда вам поставить человека. Не, не стройте самостоятельно бизнес, всегда советуйтесь. Спонсор вам э, посоветует, как лучше и какого человека куда разместить, потому что важно. Это очень важно, в какую сторону выставить э, человека своего. Еще у нас есть такая функция, как хранилище. Э, здесь стоит «Нет». Вот Нажимаете «Редактировать». И здесь можно поставить галочку «Да». И таким образом люди, которые делают оплату, э, заполнили анкету, зарегистрировались, и вам нужно его будет разместить. Человек попадает в хранилище. Вот если будет в таком состоянии сейчас настройки размещения, человек, например, делает оплату, и он становится вот сюда, вот это назовем хранилище. Хранилище. Вот эта структура, да, это бинарное наше размещение. И его нужно разместить. Как только он оплатил, он попадает в хранилище. Вы советуетесь со спонсором и выбираете либо влево его разместить, либо вправо. Как это делается? Заходите по кнопочке ⁇ Мой бизнес ⁇ выбираете ⁇ Программа просмотра бинарного дерева ⁇ На русском языке это выглядит. Так. И здесь вот есть... Бинар вот, да, в данном случае правая тоже команда нога здесь. Нажимаете на кнопочку плюс, и вот видите хранилище ваш э -э, холгиновый резервуар в настоящее время пуст. Когда человек только оплатит, он попадает в хранилище. И здесь высветится имя. И вы выбираете имя человека, вы можете его разместить в любой плюсик вот, либо влево плюсик, либо вы можете э -э, опуститься в самую нижнюю. В сторону вправую вот, и разместить его вот по этому плюсику здесь можно вернуться на один уровень вверх а можно вернуться к началу вверх и таким образом размещать человека вот так идет у нас э, размещение людей лево-право либо еще есть такая возможность э, балансовая структура вот здесь вот предпочтение бинарного размещения, редактировать. И есть балансовая структура, это когда люди будут балансировать лево-вправо, лево-вправо размещаться. Либо внешняя ветка с меньшим объемом. То есть всегда люди будут идти в меньшую ветку. Там, где меньше баллов, туда будут идти люди. Либо внешняя сильная ветка, там, где больше баллов, они будут идти в сильную ногу. ну Можете настроить для начала, чтобы вы ничего не напутали, Поставьте хранилище, потом вы поймете, как это работает, и со спонсором разместите людей. Давайте перейдем теперь к очень важному моменту. Это SmartShip и как его настроить. SmartShip ⁇ это активность, когда вы зарегистрировались 21 сентября, и чтобы не пропустить свою активность в 20, 21 октября, вам нужно настроить смарт и программа автоматически 21 октября снимет у вас с банковской карты ту сумму, продукцию, которую вы настроите в смарт -шипе. То есть это, когда вы настроите, вот пришли в бизнес, сразу рекомендую настроить вот эти все вещи, которые я говорил, вывод денежных средств, размещение людей и смарт-шип. Смарт чтобы вы никогда не пропустили свою активность, чтобы людей, которых вы будете подписывать в следующем месяце, вам компания насчитала комиссионные, И вы были всегда активны и на хорошем счету в компании. Давайте покажу, что такое смартшип, где его настроить. Включу вам экран. Как только вы зарегистрировались, вот главная страничка. И здесь у вас Smartship кнопочка, да? Смартшип. Я беру пример 21 сентября. Здесь можно посмотреть видео. Рассказывается, что такое смарт -шип. Посмотрите, сейчас мы не будем терять время. Вот, создать свой смарт -шип. Это очень важный момент. И здесь вы выбираете 21 сентября дата регистрации, значит, мы выбираем. 21 октября чтобы прошла оплата и например я выбираю кофе Дельгадо, 40 баллов до да, объем нам подходит можно энергия выбрать нутробус, и сути давайте кофе я нажимаю кнопочку добавить чтобы 21 октября прошла оплата фамилия имя адрес город выбираете телефон и Данные карты вводите и э, код СВВ, э, чтобы прошла оплата. И нажимаете «Я подтверждаю» и «Создать Вот такая простая процедура. Все, вы спокойны теперь. 21 октября у вас будет заказ э, на э, ваш любимый продукт «Кофе Дельгада». И вы никогда не забудете о своей активности. Если вы решили передумать и поменять что-то в продукции, либо дату изменить, либо вы нажимаете ⁇ Редактировать ⁇ И всегда в любой момент вы можете перенастроить этот смартшип, выбрать ⁇ «Энергия». И можете дату выбрать даже 20 число. Если вы поставите 20 число, ваша дата активности просто сдвинется на 20 число, и каждого месяца нужно будет делать 20 числа. Мы не будем пока ничего менять. Вот выбрали НРГ. Э, я подтверждаю и сохранить. Видите, просит код СВ вести. Я ввожу код СВ и нажимаю сохранить. Все, вот таким образом мой автошип настроен, я себя чувствую уверенно и обучаю этому своих людей. И теперь переходим к еще одному вопросу. Бинарная квалификация. Давайте покажу, что такое бинарная квалификация. Откроем новый лист. Так. Смотрите, вы зарегистрировались. Вот Вы зарегистрировались у нас 21 сентября. С активностью вы поняли, что нужно делать 21 октября. И очень важно, вот мы по неделям смотрели первая неделя бизнеса с пятницы по пятницу. У нас мы проверили, что наша неделя с 21 сентября по 24, 24 сентября вот наша. Дата. Нам важно в эту первую неделю. Давайте вторая неделя с 24.09 будет по 1.10. Вторая неделя и третья неделя с 0. Давайте две пока напишем две недели. Вот в эту первую неделю очень важно, вот очень важно в эту неделю подписать одного человека влево. И второго человека вправо на 40 CV. 40 CV. Вот это называется бинарная квалификация. Ничего страшного. Ну что это, во-первых, дает? Во-первых, это бинарная квалификация. И следующие 4 недели. Вот третья неделя. Четвертая неделя. Четвертая неделя. И пятая неделя. Вы будете активны по бинару. Вы будете накапливать. Баллы от ниже стоящих людей. Вот давайте на примере вам покажу. Неделя закончилась. У вас 40 баллов слева. Баллы поднимаются вот 40 баллов слева и 40 баллов справа. И выплата по бинару начисляется 10% в эту неделю, так как вы бинарно квалифицировались. 40 баллов списывается, и 40 баллов списывается слева-справа. И вам компания начисляет 10% с меньшей ветки 4 доллара. Началась вторая платежная неделя, и вы начинаете подписывать. Красненькие – это ваши люди. Влево, вправо подписывайте людей. Влево, вправо подписывайте людей. Ваш наставник подписывает людей. Вы своих людей подписываете. Ваши люди подписывают людей. И таким образом выстраивается бизнес. Неделя прошла, вот вторая неделя. И, например, баллы поднимаются слева-справа от всех нижестоящих людей, которые делают закупку. Кто-то кофе купил, кто-то чай на 40 баллов, кто-то нутробуст купил, кто-то еще какой-то продукт, кто-то J5 э, сделал. И вам накапливаются баллы. И, Например, в эту неделю у вас накопилось 200 баллов слева и 300 баллов справа. Помните, что 10% выплачивается. Запишите, с меньшей ветки. С меньшей ветки. И неделя прошла, и в эту неделю у вас меньше ветка 200 CV, а здесь 300 CV. Что QV, что CV. QV – это командный, CV – это личный. Ну, Давайте просто называйте их баллы чтобы для понимания. И в эту неделю у вас 200 баллов – это меньшая ветка. Значит, 10% составит. 20 долларов вы получите по бинару, то есть 10%. 200 баллов списываются слева и 200 баллов списываются справа и 100 баллов переходит на третью неделю. 100 баллов. И вот в эту неделю мы заработали 20 долларов, а в эту 10 долларов по бинарному виду дохода. И началась вот, давайте, третья неделя. Число это будет, с 1 по 07 .10. и например у вас с левой стороны у вас накопилось 500 баллов 500 CV, а справа у вас было 100 еще добавилось в 350 у вас стало с правой стороны 450 баллов вот CV, а слева у вас 500 CV. то есть в третью неделю у вас э, получилось правая нога меньше 450 э, от 450 CV 10 процентов. 10% это будет 45 долларов вам компания выплатит. Э, так, справа 450 минусуется, и слева 450 минусуется. 50 баллов переходит на следующей неделе. 50 CV. И давайте пример покажу. Четвертую неделю она будет с 07.10 по 14.10. Вот э, с пятницы по пятницу в эту неделю. И вы, например, делаете товарооборот. У вас в левой ветке было 50 баллов. Плюс вы, например, 900 баллов делаете. А справа 1000 баллов. Команда растет. И вы э, товарооборот правой ветки и левой ветки с меньшей ветки 10%. То есть 900 в меньшей ветке у нас 900 CV. 10% это получится 90 долларов выплата. Это уже пассивный вид дохода, который дает возможность бинарная квалификация. 900. Так, прошу прощения, тут же 950 у нас было. 900 и слева, вот так, 950, значит, значит мы прописываем 950, а 10% это составит 95 долларов. Здесь списывается 950, остается 0, и здесь минусуется 950, и 50 баллов переходит на следующую неделю. Вот таким образом каждую неделю идут выплаты И очень важно, вот смотрите, давайте покажу вам бинарную квалификацию. Вот смотрите, вы пришли в бизнес 21 сентября, вы 21 сентября зарегистрировались, и ваша активность 21, 10, 21, 11, 21, 12 и так далее. По 40 CV вы каждый месяц активны, то есть активность. А бинарная квалификация ⁇ это когда э, у ваш человек, например, вот слева синенький подписался, и подписался он, например, э, давайте ну, 22-го, на следующий день он подписался, 22-го у него активность, вы тоже себе прописываете. Этот на 40 CV купил, и вы на 40 CV купили. У него, значит, 22-10 он настраивает смарт свои, 22-12. И на 40 CV он делает закупку. Это ваш партнер, вы контролируете, чтобы не забыть, не пропустить 22 числа. число. Мало ли, уехали на отдых куда-то в отпуске? Или где-то вы еще... Э, в своей суете забыли про то, что нужно делать активность. И следующий человек, он, например, зарегистрировался на 40 баллов 23 числа. То у него дата активности будет 23.09, 23.10, 23.11 и 23.12. Все, вот таким образом вы держите активность слева, справа, слева, справа чтобы не пропускать бинарную активность. Бывает так, что прошел месяц, и кто-то у вас неактивный, либо этот человек ну, не покупает продукцию для себя, то вам нужно подписать следующего человека на 40 баллов, и этого человека влево тоже на 40 баллов. Кто-то у вас один должен быть в левой стороне, либо в, и в правой стороне на 40 CV активный. Либо это новый партнер будет ваш дистрибьютор либо старый человек который э, делает активность и в завершении чтобы подвести итог я скажу вам что первое конечно нужно быть активным всегда э, записать свою активность посмотреть в заказах и настроить смарт э, настроить вывод заработанных денег вы решите перед тем как настраивать вы решите вы хотите их в баллы выводить либо вы хотите на карту вывести Узнайте своих наставников, сколько стоит вывод, какая карта, какой банк. Я вам говорю, что. Если вы в баллы выводите, вы получаете их во вторую пятницу. Баллами можете рассчитывать, регистрировать новых людей, клиентов, переводить баллы вверх-вниз наставникам своим партнерам. Настроить автошип, размещать людей влево-вправо я показал. Обязательно сделать кошелек TLC Pay, если вы собираетесь выводить деньги на карту смарт-шип настроить и держать бинарную квалификацию. Вот это базовые вещи, которые нужны в TLC. Все, желаю вам удачи. Пересмотрите это видео несколько раз. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с вышестоящим наставником, и он вам ответит на все вопросы, разъяснит. Все, всем пока-пока.